Я подумал, что, может быть, она из своих ладоней умеет излучать ультразвук. Мы взяли приемники ультразвука и сказали, вот, пожалуйста, верите. И когда она вот напряглась, этот приборчик, датчик пополз, мы впервые открыли излучение ультразвука человека.